Приветствую вас друзья, на связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу о тех обновлениях, которые появились на сервисе SpoonPay и есть также некоторые обновления на сервисе SolusPage, которые помогут вам создавать буквально за пару минут страницу подписки, либо мини-видеокурс ну и так далее. Давайте начнем с того, что на сервисе SpoonPay появилась HTML-форма для форм подписки. Если мы сейчас зайдем в мои формы подписки, например, и э, нажмем на код, то у нас появляется два э, окна, да, то есть версия gs кода и версия html кода, вот она подгружается. То есть вы можете теперь вставлять в страницы html код и спокойно э, использовать именно вот такую вот форму подписки. Следующее, давайте мы сейчас с вами создадим, э, добавим новую форму подписки, точнее нет, новую форму не будем создавать, добавим новую группу, в которой у нас будут собираться наши подписчики из сервиса Solus Page. Мы так и назовем эту группу соус Page. Нажимаем «Добавить». Все, теперь мы переходим на сервис Solus Page. Заходим в раздел «Наших сайтов». У меня здесь уже очень много всего создано. Давайте создадим новый домен. Домен ну, также пусть будет «Solus1» добавить. У нас появился, так скажем, домен, на котором еще пока что ноль страниц. И теперь мы с вами добавляем страницу. Но имя страницы должно быть тоже на английском. Ну, просто пока название дадим. Ключевые слова сами напишите потом. Описание. И здесь вы видите доступ для всех, доступ для авторизированных. Давайте мы сделаем доступ для всех. Шаблон страницы здесь у нас пока что один. Шаблон заголовок. Тестовая страница. Код видео. Ну, давайте какое-нибудь видео сейчас вставим. С моего канала, например. неважно какое, в принципе копируем копируем отсюда сам код после знака вопроса который идет вставляем в эту строку если мы будем указывать текст кнопки то у нас появятся кнопки если мы хотим поставить форму подписки то здесь вот внизу вы видите а, дополнительное поле, которое отображает все ваши а, группы подписчиков, а, которые есть на сервисе SpoonPay, то есть у вас автоматически сервис подключается к SpoonPay по вашему имени, да, то есть по вашему логину и а, видит все ваши а, группы и так далее. То есть, если мы сейчас, допустим, Ставим форму подписки Total Crypto Pro, соответственно, там будет отображаться форма подписки Total Crypto Pro. Нажимаем «Добавить» и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот она, эта страничка. Мы на нее переходим, видим здесь видео и видим, соответственно, форму с кнопкой уже «Забрать курс». То есть, вот все достаточно просто. Если же мы с вами поставим какие-нибудь кнопки, то есть сейчас можно ставить до трех кнопок, допустим текст кнопки первый урок например ссылка на кнопки ну, сейчас не, не важно да то есть какие ссылки будут вы сами там поставите ссылку ставим и тут допустим текст регистрация тоже ссылка на кнопки давайте сохраним изменения что у нас теперь получается переходим на страничку мы видим что у нас есть три урока первый урок второй урок регистрации по этим ссылочкам можно перейти соответственно а здесь внизу есть форма подписки то есть вот такой вот легкий конструктор вы соответственно можете например отключить форму подписки, вот, то есть на пустое поле опять сохраняем изменения, заходим обратно и обновляем страничку, у нас форма подписки исчезает. Вот в принципе такой легкий конструктор, который поможет вам создавать мини-курсы, всевозможные странички захвата, видео-продажники. И так далее достаточно простой интерфейс В ближайшее время будет конечно же добавлено больше шаблонов всевозможных будет дополнительное меню для этих курсов и так далее на этом все с вами на связи был евгений ванин используйте данный сервис для продвижения ваших продуктов и ждем ваши комментарии на, под этим видео всем пока